Интересный энергетический психолог Леонид Орлан у нас в гостях. Лёня, привет! Привет, привет! Мы сегодня поговорим привет. про энергии мужчины и женщины, о том, как они должны правильно взаимодействовать в отношениях. И начать хотелось бы с того, давай опишем кратко для обывателя разницу, и если есть сходство между энергиями мужчины и энергиями женщины, то есть сущность мужского и женского начала. Вот давай правильно, ты правильно сказал в конце сущность мужского и женского начала. Да. Мужские и женские энергии. Ну, вот мне будет правильнее, будет, экологичнее будет называть янские энергии, У -у -у. да, ян мужской да, да. и иньские энергии, инь женская. Да, потому что бывают иньские мужчины, да, такие ну, вот, женоподобные женственные, да, женственные а -а -а. да, и бывают сильные такие мужественные женщины. Поэтому давай будем ну, назвать ее именами янские энергии, иньские энергии. Янская энергия ⁇ это метафора стрелы. Когда ну, стрела, когда она вылетает из лука, она летит прямо в цель. Угу. То есть э, движение начало. Да, активное ⁇ вот именно движение. Да? Что такое инская энергия? Это мишень. Мишень, которая имеет ну, круги, сферические, и некий центр, куда нужно попасть, некое ядро. Угу. Вот Она принимающая, вот мишень она принимает. Как это выражается? Слушайте, интересно, а мне казалось, что мишень, это, ну вот и женские начала, это что-то а привлекательное, то есть оно должно сначала привлечь, чтобы стрела подумала, ах, какая красивая мишень, пойду-ка я туда. То есть мне казалось, что есть какой-то момент привлечения, а получается, что мишень это обреченный э, форматица, куда вот просто э, должен попасть, а она должна принять, ну как так, а где же право выбора? Ну, право выбора было потеряно при рождении. Спасибо. Мишень родилась, Мишенью. Это ж физика, правильно? Да. То есть, ну, притяжение Земли, оно же правом выбора не обременено. Ну, а я хочешь, бы не хочешь, быть оно есть. Обременено правом выбора. Хорошо, нет, просто вас двое мужчина и одна женщина должна защищать нашу позицию. Девочки а вот со мной? Да, я отстаиваю. Ну хорошо, как это выражается на чуть-чуть более приземленном, вот бытовом. Уровни взаимоотношений мужчины и женщины. Потому что, понимаете, если мы сейчас начнем иньские янские энергии в контексте космоса, да, это мы до завтра просидим. Ну, смотри, моя позиция, моя картина мира в том, что если мужчина, если ребенок родился мужчиной, то ему необходимо, да, можно даже сказать, обязан, научиться быть проактивным, целеустремленным, достигаторским. Вот он просто обязан. Достигаторским, как бы. А если э, ребенок родился девочкой, женщиной, то ей необходимо научиться быть принимающей, прощающей, заботливой, ну, обволакивающей. Очень Просто обязан. Просто уметь, очень многих вот, смотри, девочек учат как раз быть достигаторской. Э, вот сейчас. уметь. Сейчас, знаете, да, вот важно уметь проявлять эти энергии. Не обязательно всю жизнь, вот всегда, здесь там сейчас нас слушает, допустим, там женщина 35 лет, да, которая уп своим управляет своим бизнесом, да, она такая достигаторская, угу. и она начинает вырывать волосы из головы, а яй яй я всю жизнь жила неправильно. «Пойду жарить котлеты», да -да -да. сказала она себе. «Откажусь, да, продам свой бизнес». Ни в коем случае так делать нельзя. Я еще раз повторюсь, необходимо уметь проявлять эти энергии. То есть одну часть жизни, если уже у вас много янских энергий. Какие проявляйте их, допустим, на работе, -hmm. вот, а иньские энергии проявляйте там, дома, с друзьями, с родителями. Выключаем дома достигатора, а мужчина да. как раз дома должен включать этого достигатора или нет? Или он тоже может это на работе оставлять, а дома что-то другое проявлять? Вот так, ты хорошо? знаешь, а -а -а -а красивая такая есть метафора, вот сейчас пришла мне в голову, mm -hmm. такой образ. А -а конь, запряженный в повозку, в которой сидит женщина. Вот конь – это ну, жеребец, да? Это uh -huh. мужчина который везет тащит эту паровозку. А мне, кстати, так иногда моя женщина говорит, ах ты конь педали". Ну, это как-то... Она другое хочет тебе сказать. Другая, я ее спрашиваю. Она, наверное, хочет сказать, что тебе не хватает немножко янских энергий, да, да, янских энергий, и нужно включать педали ей дополнительно, чтобы ты двигался вперед. Так, и хорошо, конь везет женщину в То есть он должен вроде как вести, но аккуратно. Ну, естественно, да. естественно. И вести в ту сторону, куда... Ну куда ему нужно, куда он видит Нет, э, постойте, если есть повозка, да, есть им, водитель им. этой хорошо. повозки то уж точно тот, кто в повозке, будет управлять человека запряженного Ну хорошо, Поэтому вообще она... да, метафора такая, многогранная, ну, потому что многогранная. Многогранная. же получается в ее руках и, и все такое, да? А так ли это? Действительно ли женщина может управлять мужчиной? Ведь сейчас существует лошади, миллион да. тысяч тренингов пожалуйста, вводите во все гуглы М -м. и там тебе как достичь желаемого с помощью мужчины, давай, давай, давай, ты можешь все, там рассказывать про возьмем энергию, про まимость. вот это все, что ты должна вдохновить, Женщина вертит мужчины Сейчас да, таких э, и... случаев сплошь и рядом. Даже я среди э, там своих знакомых и знаю такие примеры. Uh, вот как с этим быть? Ну, no, смотрите, если женщина будет управлять мужчиной, то она автоматически переходит для него в роль мамы, которая указывала ребенку, что делать. И возможно, если у него в детстве был такой опыт, у него была авторитарная мама, да. он отлично ищет такую же, да, которая будет его там э, говорить, ну, что э, ты сегодня ты одеваешь это. вот эти носки. И он скатывается в... И он скатывается в инфантильную исполнительскую позицию, а. и, и... А, ну тогда в ей, ну, такой женщине авторитарной приходится всю жизнь воспитывать своего великорослого сыночка. И из красивого жеребца превращать его в послушного услика. Услика, да. да. да. да. Поэтому, ну, не а же, давайте все-таки давайте все-таки отвечу, как правильно будет. Я действительно согласен с идеей мужчину вдохновлять. Потому что, ну опять же, не настаивать, а вдохновлять, показывать плюсы, ну выгоды от идеи женщин, да, вот предложение, которого, которое вкладывает женщина. Допустим, женщина хочет поехать отдыхать там, на ГУА угу. вот, или там, в Таиланд. Э, ну а мужчина говорит, что она, должна заразить, его она должна заразить, она должна сказать, что вау, будет круто и ты отдохнешь а и, и ты сможешь его больше. его идеи купить ей дорогущую шубу вот на этом тренингах гордиться. интересно просто интересно. сказать ему, ты смотри как, как ты будешь <с гордиться, как тебе будут завидовать, твои же друзья что я такая красивая. слушайте по-моему сейчас сценарий рекламы прозвучал, потому что по-моему реклама она построена как раз вот таким вот образом. конечно. да да да. мы же не покупаем вещь, мы покупаем признание впечатление, понты. Да, ну, понты, опять же, да, через понты мы к чему приходим? Мы приходим к признанию окружающих, в особенности молодых женщин, потому что признание молодых женщин, оно в первую очередь, все признание всех остальных категорий это такое, ну, вторичное, то есть, может быть, может не быть, фигня. Ну, самая покупаемая, покупающая целевая аудитория, да, это женщины. Ну и их мужья. Ну, покупают не мужья, а женщины мотивируют. Да? Да, да. Послушайте, ну а вот как в семье тогда? Вот есть женщина, она такая все мягкая, обволакивающая, она должна сидеть и ждать своего мужа, или она идет там, вырабатывает свои а, янские ну, энергии, смотри. приходит домой и трансформируется, а муж всегда, он такой достигатор, он там достигатор, тут достигатор. Вообще он ее так додостигал, что ей просто хочется отдохнуть немножко от всего, от работы, от достижений. Всего остального вообще уйти в аскезу. Ты только что рассказала о крайних позициях, которые вообще не почти нереальны в жизни и почти не встречаются. Сферический конь вакуум, Поэтому давай все-таки поймем, да, что современные женщины, да, ближе к реальности, они все-таки больше янские. них, ну, современных женщин, у современных девочек, ну, вернее как, у тех женщин которым сейчас 30-50, в свое время, да, 30-40 лет назад, развивали навык ответственности, угу. а это как раз янская энергия. И рядом с ними появляется все-таки больше инфантильных мужчин, иньских, к сожалению, да, Потому которые... что два гиперответственных в одной э, лодке не, не поместятся. Живаются. Да, они друг друга выпихнут. Да, Поэтому наш партнер всегда дополняет нас. То есть mm -hmm. если у одного человека много контроля, много ответственности, то у второго, соответственно, мало этого контроля, он такой безответственный, летающий, э, в облаках. Ой, такое зеркало, хорошо, слушайте, то есть вы э, видите в своем партнере какой-то минус, это значит, что этот минус на самом деле Скорее даже аналогичный, либо комплементарный два. есть его. Наверное, да. мы не, даже видите не совсем то слово, мы на глубинных бессознательных уровнях это ощущаем при выборе партнера. Так ведь? Ну, а, вообще подсознательно всегда выбирается тот партнер, который бы заполнил нашу пустоту. Ну, как пример. А, девушка не умеет радоваться жизни, не знает, как ей ну, начать получать удовольствие от жизни. Mm -hmm. Естественно, она ищет парня, который бы начал ее таскать угу. по разным мероприятиям увлекательным. Хорошо, вот они сошлись. Она на этом уровне нашла, заполнила эту пустоту, получает удовольствие а, от И что дальше? Будет? Нет, она не заполнила эту пустоту. Ты это знаешь как? Это не картонная коробка, да, в которую можно один раз положить книги, и она уже будет заполнена. Ну, ну, вот. Это всегда, эта пустота, она всегда. Это некое энергетическое состояние. Я имею в виду, черная воронка. Развиваться и а трансформироваться разве... их отношения в дальнейшем. Вот два варианта пути. Первый вариант пути. Она учится вот этому навыку создания себе удовольствия от жизни сама. Так. И постепенно приучается это делать сама себе. Первый вариант. А второй вариант. Она страдает, страдает, страдает. На него постоянно сбрасывает, что ты меня не любишь, ты на свою работу убегаешь. Когда ты будешь сидеть дома меня развлекать? Естественно, он на нее начинает злиться, и они постепенно расходятся, и она находит в себе следующую жертву. Мы сегодня говорим про мужское и женское начало, а именно про мужские и женские энергии, уже немножко э, затронули самые важные аспекты, а сейчас про то, откуда тогда возникают конфликты. Э, Кому-то своих энергий не хватает, или он начинает через него идут чужие, женские, через мужчину там или наоборот. Ну, давай, Основная причина конфликтов – это зацикленность, вот, когда человек за что-то зацепился У и за это держится, так сильно держится. У -у -у. И все, и не хочет, не готов отпускать, не готов попробовать иное. Ну, например, там конфликт, э -э, жена говорит, пошли в театр, а муж говорит, хочу остаться дома смотреть футбол. У -у. Все, каждый зациклен за свою идею, за свое желание. И не хочет это желание ну, отпускать. Ну, типа, женщина мягкая, она же мишень, она же должна принимать, соответственно, она должна сказать, ну, ладно, я не выголю свое вечернее платье, я буду с тобой просто тебе Типа, так ли нужно выйти из этого конфликта? Нет. Нет. Не совсем. Так. А как же, вот ну просто интересен, интересен посыл, мы только что обсудили, что янские энергии это такие легкие, принимающие. Э, я, труд... Даже в янских энергиях, ну, женщина, да, она должна, у каждой женщины, вот вспомни, да, как на уроке, ну, там, в старших классах, на уроках биологии говорили, что э, в мужчине есть женское, в женщине есть мужское, да. Да, да. символ иниян, да, вот эта черная точечка в белом кружочке. И женщина об... носит штаны. Да, и рубашки. <свят> женщина обязана, обязана проявлять жесткие янские энергии, уметь отстаивать свое, отстаивать свою позицию. <свят> и вот выход из любого конфликта, да, конфликт это всего лишь несовпадение интересов, когда один хочет одно, а другой хочет другое. И для того, чтобы выйти из э, такого конфликта, необходимо все-таки попытаться найти точки соприкосновения, задать вопрос, а почему я, мне настолько архиважно быть вот мое, да, и можно ли как-то найти, там я хочу А, партнер хочет Б, можно ли найти какое-то В, которое удовлетворит нас обоих. Ну, например, каждый идет на свои мероприятия. Как вариант, если их это устраивает? А если да. это часто происходит? Если э, несовпадение интересов э, настолько частое, что Нас... люди вынуждены э, жить разными жизнями, Нас... на работе разными жизнями и в развлечениях разными жизнями. Насколько им это комфортно? Понимаешь, э, ну сейчас вот скажу совсем такими психологическими словами, э, две автономии классно тусят вместе. То есть, когда человек автономный, и ну, вот есть люди, которые в слиянии, которым важно вот партнера... Чувствовать mm -hmm. его сердцебиение, mm -hmm. да? А есть человек, который живет сам по себе, и ему партнер это такое, ну, mm -hmm. приятное его дополнение большой, контура к внешнему Свой э, Мир, свой, свое пространство, в котором небольшое место занимает в другой человек. Вот какое-то да, место занимает партнер, да, даже если у, смотрите, у меня от него есть три примеры три семей, Когда даже мужчина и женщина работают вместе, занимаются одним делом. Вот э, тренеры есть семья, я забыл фамилию, семья по фигурному катанию, тренеры, они там. Уже пожилые люди, они всю жизнь прожили вместе, они вместе тренировали учеников, они вместе жили дома, то есть у них все вместе. И у них гармоничная семья, ну, по крайней мере, на внешний вид сбереглась, там они уже до преклонных лет дожили. Другим это вообще не приемлемо, мало того, что работать вместе. Артем, во-первых, ты правильно сказал, на внешний вид, то есть то, что они показывают на камеру. Да, То это есть, совершенно... Вы хотите сказать, не сказать не что не может быть при, таких, при таком образе, образе это, жизни гармоничной семьи? Может быть, но это скорее исключение из правил. Вот это это реально раз, это это большое есть. исключение, это крайняя редкость. Мне кажется, что сейчас вообще в современном мире у людей а, расширились эти границы себя, угу. и вот у каждого так, так ну, много своего, что, ну вот действительно, что пересечение с партнером это просто привлекает... При, ну, ну, хорошо, что это положение. Не совсем, не совсем, Нет? не, а не совсем. Не расширились границы себя. А нет недоразвит навык впускания в свой мир другого человека, соотнесения своего жизненного пространства с другими людьми. Люди Ой, стали это... одиночками. Вместо да, того, да, чтобы жить вместе, учиться вместе сосуществовать, люди стали жить каждый сам за себя. То есть вы считаете, что проблема одиночества современного мира, где очень много интереснейших мужчин, интереснейших женщин, mm -hmm. но они не могут создать никаких отношений именно в том, что каждый боится впускать в свое пространство что-то что резонирующее. Да, потому, ну, не только резонирующее, впускать в свое пространство другого человека, потому что это любое взаимоотношение, любые отношения, они подразумевают некоторые, может даже, местами большой отказ от себя, от своих от желаний, части от части своего, своего мира, от части угу. своей жизни, от удовлетворения своих потребностей. Извините за мой а, французский. французский, сейчас я хочу спать, а мой партнер хочет секса. И надо кому-то Уступи. уступить, да, либо ему сказать, окей, идем спать, либо мне хорошо, давай наслаждаться жизнью. Да. А что, нельзя, каждый занимается своим я я считаю, что, театре, Это будет немножко не как, то. Как вариант, да, но, не пос... но жить так все время невозможно. С театром и футболом же да. получилось. А, да? А... да? Слушай, тогда мы приходим да. к тому, о чем Оша где-то в одной из своих многочисленных книг написал. Значит, у него дом, у нее дом, они каждый живут по-своему, ходят друг к другу в гости, проводят вместе время, ездят вместе, там еще что-то вместе, но живут каждый в своем доме отдельные у них прекрасные отношения. Вот, он, вот у Оши есть целая книжка, где там эта мысль изложена очень ну, подробно. Эта идея хорошая, но только для достаточно обеспеченных людей. А можно я сейчас встряну, потому что мы собираемся в Берлин и сейчас очень много читаем о том, как живут в Берлине и так далее. У Поэтому... своя комната, это нормально. А, комната, а 50%, думайте, если в эту цифру взрослого населения живет отдельными семьями. Ну, то есть, отдельно муж, отдельно жена. Но при а этом они семья. Да, они семья. А вот именно та модель, о которой это ты сейчас сказал. Это в Берлине, евроско... в развитом угу. городе. В европейском, не В да, люди живут таким образом. Это официальная информация, которую можно подчеркнуть да, вот это сейчас. Интересно. И ты думаешь, почему э, в Берлине официально запи... разрешили гомосексуальные браки? Потому что жить одному дорого. А, э, Семья, вот просто как семья, э, имеет скидки на коммунальные услуги, и поэтому просто два мужчины, друга, хороших закадычных друга, или две девушки, просто закадычные подружки, или там, коллеги на работе, организовывают, вот, требуют заключения брака, просто чтобы им было дешевле чтобы получить коммунальные услуги. Ну, а я не знаю, вот здесь готовы не согласиться, потому что все-таки... Ну, э, суть, суть, да, суть, да, суть, суть в чем? Суть в чем? Семья в, есть м. семья. И когда два человека живут в отдельных домах, то это просто, они гостевой брак называют. Да, ну, это а, не, не, не отношение, да. это не близость. Это... Ну, не буду по-французски Вот там так было описано, что вот есть озеро, на одном берегу его дом, а на другом берегу ее дом есть лодка и они периодически на лодке плавают за нее по озеру, плавают да, да, друг есть другу, есть, а так к нему то... в гости, он к ней в гости. Это какие-то встречи. Можно это встречание, это всю жизнь встречаться. Это, ну, знаешь, это всю жизнь прожить а а, может в это хорошо? периоде, периоде конфетного букета. А, да, вот то, то, то, то, то есть это нет близости, это нет настоящих глубоких отношений. Там вот в таких отношениях нет истинной глубины, когда… А что в этой истинной глубине, можно сказать, такого, неземного, о чем вот мы все грезим и мечтаем, а на самом деле, ну не знаю, можно ли туда в эту глубину вообще погрузиться, потому что когда двое человек живут вместе, то они испытывают массу трудностей, да, массу каких-то отказов э, и так далее. И когда же наступает вот это жертву, удовлетворение ты, ты знаешь, от глубины? шикарная э, возможность, возможность да. использовать партнера, Использовать слово, какое прозвучало. Очень грубое, но прямое. Использовать партнера как тренажер для саморазвития. Ну, собственно, То нет, есть, это использовать его, правильная позиция. Смотри, использовать ну, партнера ну, да. как зеркало. да Он показывает тебе а просто если твои собственные настроены Если да. оба так понимают отношения, тогда происходит рост церкви. Ну, да, если хотя бы один того, это понимает, бейте, уже то... хорошо. Да. Да. Если У -у -у. хотя бы один это понимает, эти энергии уже витают в, в отношениях. Но да, при в этом еще все равно кому-то надо мыть пол. А, безусловно. Воспринимаем мы, нужно... мы, мы, мы, выжимая тряпку в перчатках резинов, воспринимаем это как элемент работы над собой, как кирпичик в саморазвитии. Можно и так. Ну, технически, ну, знаешь, любую практику можно использовать как эзотерическую практику. Ой, кстати, так, по так... поводу мытья пол полов, готовки, пересылания да. э, э, постели и так далее, а я, одевают я совершенно все. точно знаю жертвую практику, которую можно использовать да. в этот момент, и я ее делаю, когда мне очень тошно выполнять какие-то угу. вот, обязательства три часа в день своего выходного дня на секундочку. Да. У всех выходной, да. только у меня выходной в одном формате, а у других людей выходной в другом формате. А. Вот, И я делаю это, чтобы Ты у себя так. <clapping> <соединительный> <соединительный> у, у на ну, саморазвитие <соединительный> в, вот, в нашей семье я так как я психолог да я больше работаю все-таки с людьми и либо в скайпе либо там в семейном центре беседую, но все-таки в основном я работаю из дома да потому что еще вебинары провожу да. и я работаю дома ну я весь день прохожу дома а моя жена она работает в офисе на работе mm -hmm. вот и честно я вот домашних обязанностей там уборки физически да немножко подустал и да да э, да и ты знаешь что я делаю я договариваюсь чтобы уборку мы проводили вдвоем Ага, понятно не но есть еще три земли вы в резонансе. ну да можно можно на меня человека да и это не так точно но говорят что энергетически это плохо не ну слушай да вот можно подобрать подобрать то, о чем мы говорим, все-таки давайте не, не приплетать до на потому что понятно, что мы можем всех нанять, и это, наверное, А давай правильно. приплетем, смотри, Артем, э, да, давай мы приплетем, ну, ну, в данном случае, не домработницу, а вообще влияние третьего человека угу. на семейные отношения, Хорошо, любовницы. Мы на, мы на... Любого третьего человека? Любовница, любовник, э, ага, начальник, ага. ну, смотри, э, начальник женщины, для нее, в принципе, энергетически выглядит, как муж, второй муж. Серьезно? Серьезно. Потому что она с ним проводит примерно столько же времени, как с ней. Не, с ним. ну если они в одном кабинете столько же времени ну, проводят да. вместе, а если он где-то дистанционно, он где-то там, в Киеве, а она где-то здесь водит. Ну, тогда тогда да. нет. У -у -у. Ну, да. тогда, тогда он тогда не выполняет. Так, же ребята, <свят> мне, мне просто чем дальше, тем интересней. Мы дошли тут до того уже, что, э, говоря о взаимоотношениях мужчины и женщины о иньских и яньских энергиях, о сущностях наших, решили затронуть такую тему, как третий, когда появляется третий, будь то любовница-любовник, будь то э, начальник, будь то родственник или родители, или родители, или э, домработница. Вот а как... ребенок? И ребенок, и ребенок да, кстати, конечно. Хобби. Mm -hmm. И как э, как меняются, как трансформируются взаимоотношения, когда вот этот третий или это третье нечто появляется э, между ними. Ну, смотрите, когда есть два человека, то они рано или поздно, их энергии, войдут в некий баланс, в некую такую стабильную систему, которая остановится угу. и не будет дальше развиваться. Знаете, как вот э, принцип со сообщающихся сосудов, да? Да. Раз, и объединили, и в какой-то момент все. они остановились. Уровень, да, стал уровень стал один и тот же, да, и все. Да. А наличие третьего человека, третьей энергии, mm -hmm. оно вносит постоянный дисбаланс и, mm -hmm. и заставляет развиваться. Жизнь, предназначение каждого человека развиваться. То есть это неплохо, как бы. Это неплохо, неплохо. это есть. Отсюда тогда простой логичный вопрос. Как, э, как это воплотить на благо семьи, на благо пары, на благо двух людей? Ну, смотри. Принцип, да, кармы. Принцип кармы. Карма должна быть изжита. То есть любые неприятности должны быть разрешены mm -hmm. через, ну, в идеале, да, это через понимание. То есть карма должна быть изжита через осознанно добровольные изменения, через страдания, либо через потери. То есть когда происходит какая-то ситуация, которая воспринимается как неприятная, вот в идеале это понять, где, в чем я залип, за что я зацеплен и не позволяю себе думать иначе, да, быть гибким. Да, то есть все проблемы из-за того, что человек слишком ригидный, слишком жестко зацеплен за какую-то свою идею. Угу. То есть люди, которые служат своим идеалам, которые говорят, что я вот не отступлюсь от своих каких-то позиций, угу. это неправильно. Они притягивают, вот чем жестче они за это держатся, поступают. тем больше они притягивают какую-то в будущем ситуацию, Когда которая будет их решать. выдергивать. Ломать вот это вот да. конструкции настроенные, блин, блин. На ментальные да. вот эти. И вот. это может быть как это. через детей, так и через родителей, так и через любовниц-любовников, и так, через начальников. И так, через То есть, любой... лучше будет изначально ни за что да. сильно не держаться, тогда да. будет проще. Э, да, не черное, белое, а 50, 50 оттенков серого. О, да. видите? И еще кое-что там Оказывается, бывает. Желтый красный. пошла на боку. Да, вас, только видите? название, если его правильно отрекают. Слушайте, ну хорошо, если мы тогда… Вот надоело нам убирать. Мы там заработали, допустим, на приличной площади жилье, Надоело нам убирать, мы наняли ее, домработницу. А -а -а. Что теперь? Давайте должен быть романтичный подход. И как теперь она повлиять должна на нашу жизнь? Нам должно стать клево? Или есть какие-то подводные камни, чего-то, чего мы не ожидаем? Вот смотря для чего ты нанимаешь эту домработницу. Чтобы я мог больше валяться на диване, заниматься тем, что я хочу. Значит, нанимай ту домработницу которая удовлетворит твоих, твои потребности. Еще раз напоминаю, да, вот то, что я говорил час назад, мы выбираем партнера, такого партнера, который удовлетворит наши потребности. Слабый человек ищет сильного, да, угу. человек, который не умеет заботиться о себе сам, ищет того партнера, который будет заботиться о нем. То угу. есть если ты нанимаешь домработницу, то это должна быть женщина, ну, в общем, домработница на которой у тебя не будет возникать других мыслей. Ну, естественно, конечно. А mm. если ты выбираешь себе любовницу, которая выполняет функции домработницы? Нет. То это другие. Я, как этот пример, приводил, если в паре э, все окей, мы просто, действительно, просто чтобы снять себя бытовуху, да, назовем это часть, вот, бытовых каких-то рутинных э, обязанностей по уборке и поддержанию жилища в надлежащем состоянии, мы перекладываем ну, значит, деньги? ты нанимаешь женщину да. возраста 50 плюс. Ну да, пускай. Мне пусть, не важно, бабушка как... работает. Главное, чтобы она там, ну, то есть, честная. Ну, была. смотри, или... опять же, выбирается человек, вот очень важно, вот, когда вы, вот как правильно, ну, давай так, нанимать сотрудника, нанимать э, работников на работу, да? выбирать в первую очередь по энергиям. То есть, если человек по энергии подходит, по уд... ты понимаешь, что он может уд... решить те задачи, которые на него возложены, mm -hmm. да, энергетически. То есть, если у него есть такое вот воодушевление, вдохновление к этой работе, ну это это, это mm -hmm. как выбирать себе мужа или жену. Любой mm -hmm. сотрудник mm -hmm. это как муж или жена. Вот, если там очень есть интересно много, выбирать. Вот э, мы же это делаем подсознательно или мы это делаем умом? Как подсознательно, конечно. Mm -hmm. А умом уже подстраиваем а, свой ум под да. эти, то, что нам подсознание И уже обосновывает наше решение, да. Был, был создаем, анализ, создаем, да, создаем у... красивые ментальные конструкции. Оформление, да, да оформляет и, решение. Украшаем это все. И да. вот если вы понимаете, что человек, допустим, унылый, да, постоянно а, жизнь говно, все плохо, а, я я я, я, я, да, то он ну, эти, этим состоянием будет наполнять весь ваш рабочий день. Так или иначе, вот состояния твоего партнера они будут отражаться в твоем Будут состоянии. заполнять тебя, твое жизненное mm -hmm. пространство. То есть вы, вы, очень важно выбирать партнера, даже если это третий запасной, смотреть какой он. Но ну, я в свое время э, так получалось, что там с определенной периодичностью общался ну, с одной девушкой, а потом с другой девушкой, а потом с третьей девушкой. Угу. Я просто сравнивал, какие у них энергии. Вот мы прошли там по парку, а в парке ну не убрано, ну а курки валяются, ну и там бутылки. Угу. И вот как девушка отреагирует на вот, на вот это да. на это не убранное. Да. Одна шла, там, ругалась, чуть ли не матом их обзывала. Другая прошла, не увидела. Третья подошла, взяла парочку, там, в пакетик бросила, в мусор. Ага. Понимаете, да? Вот чем человек наполняет свое жизненное пространство? Угу. Унынием или заботой? Так, мы, ясно. Мы, я замечаю нечто общее в наших практически в каждой нашей беседе с Леонидом Орланом, это то, что начинать надо... Любое, любая тема, на которую мы говорим, мы приходим к выводу, что начинать надо с целеполагания, и с осознания того, чего ты хочешь. Что ты хочешь да, да, достичь. Да. И в этом смысле тоже, когда ты... А это, кстати, непростая вещь для многих, изначально сформулировать правильно цель и задачу для себя самого внутри. Для того, чтобы потом э, достичь э, в итоге ну, ее... Достичь ее, либо скорректировать и, и на пути. Да, да. Да. Ну, что такое счастье? Это... Удовлетворение наших потребностей. Угу. Когда я понимаю, что я хочу, я понимаю, что вот оно и вот он, я это имею. Да, и тогда я уме, могу, могу позволить себе сделать ух, хорошо. Мне Потому кажется, что не все это умеют. Мне кажется, мы хороших сегодня смыслов э привнесли в эфир, эфир. Народного радио. Да, и те, кто нас внимательно слушали, получили множество поводов, подумать, множество мыслей... Поразмышлять о своей да, жизни. хорошо. Да. Да, да. Мы вернемся к общению с Леонидом уже в следующий вторник. Будем общаться на не более и не менее интересную тему. У нас очень много есть еще заготовок для О, вас, да. вот таких интересных на подумать, друзья. Хм. Так что оставайтесь с нами. Спасибо Это большое. Леонид Орлан, телесно-энергетический психолог. На следующей неделе снова встретимся. Счастливо.